У нас отмечают Пасху. Ребята, решили. Молочи наше, что жизнь на небо. Хай царство Твое, нехай будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Слева заслужили дай нам сьогодні. И проси нам, ковыя наши, я тебе прощаю, но ты давать наше. И не веди нас ось кукуши. Но вы сделали нас от лука Воробьей. Бог родится, Дюй, радуйся, благодать нам, Матерья Господь с тобою, Благословенна, ты между руками И благословенна, и благословенна, И благословенна, и благословенна, Спаса и Звободителя душ наших. Это ну? Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. воскрес. Да, а, okay. ну, воскрес. Давай, воскрес. А, воскрес. Воскрес. Воскрес. Воскрес. Все, все, Ян победил. Всё, <сёк> да, а теперь он, можешь чистить. Он, а а у меня. ты давай с Яном. Давай тоже носик. Давай. Так, снова Ян победил. Еще раз. Ну сюда ты залез? Мы приехали на пикник в парк. О, наконец -то, наконец -то, наконец -то. Мы взяли покрывало. Сейчас найдем место. Людей очень много. Я на машине уснул. Сережа с ним пока посидит. Мы пойдем место искать. Мы купили багет а да что ты зачем куда-то ты? ты бы помог мне лучше взять рюкзак Марк, возьми хотя бы ты один рюкзак у нас сумка взяли всякой гадости и чипсов все мы пошли Мой зайка спит маленький все, давай за мной искать. Испанцы, конечно, более подготовленные. Но мы люди не местные. Мы только учимся. я да, по траве сейчас. У них... Ой, тут столько собачек. Они привозят с собой и столики, и стульчики. Но вот постилку мы решили взять благодаря их примеру. О, сколько собак. Здесь очень красивый такой обзор. Сразу пруд. И, по-моему, по субботам и воскресеньям разрешается рыбалка здесь. Возможно, она платная, я не знаю. Но народ сидит и там, если приблизить, вон с удочками сидят, ловят. Такая рыбалка, знаете, завуалирована. Тут на удочку ты вряд ли что-то поймаешь, потому что у них... Они удочку забрасывают. Они а далеко от них сачок лежит. И они сачком, когда рыба подплывает, ее же очень легко сачком вытащить. Ее тут очень много, она огромная. Идемте. Так, где, ребята, мы с вами поселимся? Можно А где тут площадка? Тут площадки-то нет. Смотрите, можно вот под этой Ивой, вот здесь вот тенек. А можно повыше. Ну, давайте типа, пройдемся, да? Ну. Банда телепузиков идея есть. Или может вообще в ту сторону, там сосенки. Но там нет пруда. Он там, по-моему, заканчивается. А тут красивее. Тут смотрите напротив глициния растет. Пойдем дальше. у людей медитация смотрите как здорово люди медитируют на ковриках специально для йоги можем возле этой сливы все давайте здесь тогда располагаться смотрите как тут красиво так сейчас подождите Март, не садись, пожалуйста, не, на траву не садись, может ты испачкаешь вещи? Мам, лучше подбегай, игру, игру сядь, попрошу, давай. Что, мне здесь не надо, Это красиво очень, давай, стань. Можно туда-то? Давай. давай они еще зеленые, они маленькие. Да так, хоть что делать У нас распаковочка Показываю, что мы взяли в магазине На не взяли всякую ерунду, в принципе Которую они тут все берут Чипсы одни Чипсы вторые Так, дальше Ой Сок апельсиновый Детям бананы Вот такой вот паштет Не знаю, попробуем Паштет и пагет, который мы уже один съели. Вот так. И у меня еще в сумочке детское питание для Яна фруктовое. Я взяла баночку, ложечку и конфеты. Куда же без них? Ох, что ты набрал? Они же они горькие, Марк. Все, я улеглась, я принимаю солнечные ванны. Такая слива большая у нас В доме тоже была ну, В нашем саду была посажена такая Кстати, неплохие сливы получаются Папа, когда ян проснется? Пусть он поспит Это даже очень хорошо Он не будет капризничать Слушайте, так глициня красиво цветет на той стороне Ох вот, видите, какая тут рыбалка? Да я вижу, да. Вас прошу, только не шагните туда. Вон рыбаки с одной стороны. Вот еще одна у них локация. Сейчас рыба Отходим, потому что когда вы так близко становитесь, мне не по себе. Видите, какая красивая аллея? Сейчас только распускаются листочки. Они скоро наберут свою силу. здесь такой будет тенек. Прекрасно. Кстати, какой-то памятник какому-то космическому человечку. Так, я уже вижу кого-то. Кто-то едет. Уже Ян проснулся. Молодец парень, выспался. Мы взяли с собой беговел. Еще одна семья привезла беговел испанская, но он чуть-чуть выше, и ему очень удобно на нем. Он сейчас не расстается с ним эти два дня, поэтому в парк тоже пришлось взять. А тот маленький предыдущий отдадим кому-нибудь. И малыш, все, бегу, сладкий мой. Привет! Проснулся, вы ещ ⁇ такой... Питаешь. Иди, обниму тебя, иди обниму, иди, мою сонную сплюничку. Ой, Ой Эй, вот ее допустим. Бежал. Смотри, сзади нас йоги, поэтому можно перенять часть опыта. Самые козырные места, я уже разобралась, глядя да. на все это, это возле сосенок. Там в основном дни рождения отмечают. А -а -а. Там очень много такой тусни, украшенной шариками. Там красиво, и там да. много столиков. Ну, столики свои берут. Да, видите, есть, да. да, да. Мама, ты села? А, не, не горькая. Ну, кислая. А я в детстве любила такую кислятину. И вам вкусно, да? Я mm что? -hmm. Mm -hmm. Ребят, только немного, и выбирайте, пожалуйста, покрупнее, хорошо? Mm -hmm. Смотрела, смотрела на глицинию, решила подойти ближе. Как же это красиво. Ой, тут пчелки. Ой, какая это красота. Прям гроздью, гроздью. Mm -hmm. Мы открыли паштет. Вкусно. Как Пахнет. это? собачка. дают. Мы вообще такое дома никогда не покупали, а здесь решили попробовать. Ну это не в собачьей было Да, ну конечно не в собачьей. Не хватало, чтобы он сейчас собачек. Багет. Давай чпок. О, как хрустит. Ах, давай. Пробуем. Нормально. Все Да. Да. Хорошее очень местечко людей, мать, тьмущая, я вот увеличиваю, там дальше их просто немерено. И, кстати, вот полиция патрулирует, вот она вот так медленно-медленно, люди даже быстрее идут. Она медленно проезжает, только что там по мостику проезжала, а сейчас вот здесь остановилась, потому что дети мы здесь находимся тоже второй или третий второй раз а полицейский здесь класный он не машет деткам все очень дружелюбно нам полицейские много раз показывали язык дети в восторге были и вон общаются с детками за машины не знаю почему они патрулируют но так наверное правильно но мне кажется здесь вообще в этой местности не должно ничего такого происходить потому что ну, основное э, наполнение этого парка это семьи большие семьи с большим количеством детей я смотрю что здесь у многих детей любимое занятие это когда горка и спускаться кувыркаясь по траве но им повезло больше у них. Явно есть дома стиральные машинки. У нас нет. Ручками стирать сложно. Давай, спускайся. Всем нравится на горке, потому что можно и... А, как я, смотрите, спускается. Да, давай, давай. Ходил, нудился, нудился. Я тоже так хочу. Мучил меня. Я говорю, ладно. Как-нибудь постираем ручками. Покатился, покатился. Ть -ть -ть -ть, испугался. Хороший бы сюда сачок такой, серьезный, потому что маленький порвут. И все, и тут рыбы на год вперед можно запастись. Было бы место такое для хранения. Я больше И голуби им завидуют, потому что голубей здесь не кормят, так как рыб. Они стоят все время наблюдают, думают, вдруг им что-то достанется. Ой, сейчас еще одна булочка подошла, будут кормить зрелись и напоминает, как на рынке. Когда, знаете, приходишь на рынок, а там такие металлические миски огромные стоят. Вот так рыба. Но это в основном карасей такому продают. Карасей, бычки. Возвращаются с прогулки. Фух, мы, мы там в детской площадке. Да, уже. Я его на руках, и мотоцикл, весело. А там очень много, там детская зона, но он просто все время там где старших. Мы приехали из парка, у нас тут какой-то концерт. Смотрите, люди стоят, и что-то там звучит красиво. А ну пойдемте посмотрим. Ну и